Дальше разогреваем глубокую сковороду, вливаем в нее 3-4 столовых ложки подсолнечного масла, высыпаем туда нарезанный полукольцами лук в количестве 2-3 штуки и жарим его до мягкости. Затем добавляем 1-2 натертых на крупной терке морковки и продолжаем жарить, пока масло не станет желтым. теперь отправляем к овощам подготовленную печень и жарим все вместе на сильном огне до изменения цвета печенки она должна стать светлой дальше убавляем огонь Добавляем в сковороду пол чайной ложки соли, треть чайной ложки черного молотого перца. Накрываем крышкой. И готовим печенку 20 минут. Периодически содержимое сковороды мешаем. По истечении времени выключаем огонь и даем печенке немного остыть. Затем перекладываем всю в подходящую посуду. Добавляем 150 граммов размягченного при комнатной температуре сливочного масла. И хорошо перебиваем блендером в однородную массу.